Французским словом «дацкуайсе» называют бисквит, который снаружи покрыт хрустящей корочкой, а внутри мягкий, ароматный и сочный. Если вы готовили блюдо, в которые использованы только желтки и у вас остались белки, которые вы не знаете, куда пристроить, испеките изысканный французский десерт «дакуайс», в котором нет ни грома мяуке, вместо нее орехи, миндаль или фундук, получается эффектно и очень вкусно. По рецепте рассказано, как его приготовить. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Выложите фундук на фольгу или на бумагу для выпечки. Разогрейте духовку на 150 градусов и поместите в нее орехи на 10 минут. Высыпьте еще горячие орехи на вафельное полотенце. Подхватите края полотенца в узел и перетрите орехи между собой, чтобы отделить шелуху. Если орехи очистятся на 70%, это уже норма. Сложите орехи в блендер и измельчите в крошку. Старайтесь, чтобы орехи не сбились в комок и не стали отдавать масло. Нужна мелкая крошка, практически мука. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Сложите 135 грамм орехов в блендер и измельчите в крошку. Старайтесь, чтобы орехи не сбились в комок и не стали отдавать масло. Нужна мелкая крошка, практически мюка. Всыпьте к орехам 100 граммов сахарной пудры и перемешайте. Просейте смесь орехов и сахарной пудры в миску для замешивания теста. Отделите белки и 5 яиц, взбейте их с сахаром до пены. Всыпьте ореховую смесь к белкам. Аккуратно вымешайте ореховое тесто, стараясь сохранить пышную структуру белков. Застелите противень бумагой для выпечки, нарисуйте на ней контуры вашей выпечки. У меня было 4 круга размером с чайной блюдце. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой диаметром 12 мм и отсадите тесто по нанесенному трафарету змейкой. Выпекайте 35 минут при температуре 170 градусов. Пока докласс выпекается, приготовьте смесь из 80 грамм орехов, измельченных в не слишком мелкую крошку и 50 граммов сахарной пудры. Посыпьте смесью сахарной пудры и орехов испеченные коржи. На этом можно считать, что дакуаз готов. Аккуратно снимите коржи с листа. Если не планируете их использовать сразу, можно завернуть в пищевую пленку. Если решили сделать на основе дакуаза десерт, украсьте его взбитыми сливками или любым другим кремом, фруктами и ягодами. Сверху уложите второй корж и повторите декор, Посыпьте сверху ореховой смесью. Получился необыкновенно вкусный и нежный десерт. Такой десерт необыкновенно хорош с кофе. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фундук или миндаль, 215 грамм, 135 грамм в тесто, 80 грамм на посыпку. Сахарная пудра, 150 грамм. 100 грамм в тесто 50 грамм на посыпку яичные белки 5 штук сахар 50 грамм взбитые сливки 100 грамм используются опционно по желанию возможно использование готовых сливок из баллончика ягоды и фрукты 100 грамм используются опционно по желанию количество порций 6-8. щелчок клик